и на Россию. То есть все эти страны, которые не входят в Евросоюз. Вот. И, соответственно, мне кажется, будет не особо выгодно производить свою работу на эти и что -то тоже они будут выдумывать и поднимать цену.